Ученые Казанского федерального университета изучили метеорные потоки малой интенсивности. Физики пришли к выводу, что они могут служить предвестниками метеоритной опасности. Метеорные потоки для нас выглядят как падающие звезды. Статья про исследование опубликована в научном журнале «Планетарная и космическая наука». В ней представлены результаты исследования структуры околоземного метеорного комплекса. Наблюдения проводились с использованием метеорного радара КФУ. Работа была посвящена более глубокому анализу орбит, метеороидных орбит, которые находятся вблизи орбиты Земли. То есть там рассматривались внутренние орбиты, внешние орбиты, под некоторыми углами к, к, к плоскости эклиптики и так далее. Полученные казанскими радиофизиками научные результаты помогут выявить закономерности эволюции полевой составляющей Солнечной системы и научиться предсказывать приближение к Земле опасных метеоридов и астероидов. С помощью этой методики можно определять минимальное количество метеоров, которые а, находятся вблизи орбиты Земли. То есть по, по количеству метеоров можно предположить, что существует какое-то метеороидное тело, которое двигается по этой орбите. И по этим мелким частицам, по метеорам, можно, в принципе, предсказать движение большого тела. Артём Тубичкин, Анжелика Савельева, Ленардо Валетяров, Универньюз.